А сейчас расслабьтесь. Вы можете смотреть на картинки, можете закрывать и открывать глаза. Тогда, когда почувствуете желание сделать это. Расслабляйтесь. Отпускайте все проблемы, все то, что мешает росту, восстановлению всех необходимых вам зубов. Избавляемся от негативной информации, записанной в Вашем роду. Избавляемся от негативной информации, от неправильных ложных установок, которые Вы впитали в себя с самого детства. Расслабляемся, слушаем шум моря и освобождаемся. Сейчас идет исцеление всего организма и восстановление всех зубов. Позвольте уйти всем проблемам, всем расстройствам, всему негативу из вашего организма. Смотрим на картинки, расслабляемся. Все хорошо, расслабляйтесь.